Так, добрый день! Снова с вами Алексей Федорцов. И в этом видео нашего бесплатного курса по таргетированной рекламе Instagram Facebook мы рассмотрим очень важную тему, без которой, в принципе, запуск рекламных кампаний невозможен. Один из да, моментов. Это создание креативов. Что такое креативы? Да? Если вы вообще не в теме и попали вот сюда на этот бесплатный курс пока еще не понимаете что это такое да а, креатив это рекламный баннер либо видео которое мы демонстрируем потенциальному клиенту из нашей целевой аудитории на которую мы таргетируемся в, и соответственно мы загружаем все это в рекламный камень чтобы иметь возможность показать это нашему потенциальному клиенту, который должен кликнуть, перейти и оставить заявку с определенным процентом конверсии. Каким образом и как мы делаем максимально эффективные креативы именно из нашей практики? Вы на просторах интернета наверняка можете найти, каким образом кто-то создает эти креативы, кто-то заказывает у дизайнера, кто-то делает самостоятельно у кого-то целые отделы сидят на тем, чтобы креативить постоянно, если вы работаете в одной нише. Однако, я вам расскажу то есть, именно наш подход. Честно говоря, у нас есть отработанные шаблоны креативов, которые практически во всех нишах, с которыми мы работаем, важное замечание, да, с которыми мы работаем, отлично работают мы составляем креативы отдельно для каждого плейсмента Instagram и Facebook. То есть отдельно для Stories. Сторис есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и отдельно для ленты. Ленты есть и в Инстаграме, и в Фейсбуке. То же самое, все, что я говорю, применимо к любой рекламной системе. Здесь мы просто делаем уклон на, именно на работу в это рекламная система, которую мы сейчас, которая и посвящен весь этот бесплатный курс, то есть Instagram и Facebook. А, что мы делаем? Да? А, каким образом а, мы делаем креативы мощными для того, чтобы а, CTR, а, это процент перехода, то есть от а, просмотра к клику, а, был максимально эффективен. И когда мы нацелены на свою целевую аудиторию, которая нам нужна, мы достигаем отличных результатов в конверсиях. То есть в тех самых целевых действиях, ради чего все это и делается. То есть когда заказчику приходит лид в его CRM-систему, либо падает да, в Telegram, что он видит, что вот заявочка новая пришла, по ней сам перезванивает, да, либо это поступает в его отдел продаж. А, есть много подходов в создании креативов, Сейчас рассмотрим то, что используем мы. Да, для начала поговорим о том, для чего нам нужен креатив и какую цель он преследует. Какую цель он преследует с точки зрения максимальной эффективности. Максимальная эффективность здесь не совсем та, которую привыкли считать вот многие. Да? то есть С одной стороны, нам нужен максимальный CTR для того, чтобы... Было большое вовлечение, то есть у нас есть охват, люди видят это все, видят определенную аудиторию, видят наших, наши креативы. И с одной стороны, да, нам нужен высокий CTR в следующее действие, в переход на страницу, к литформе, к, к визу, на, на страницу в инстаграм. Все это, конечно, безусловно нужно, но мы на первую, на первую ступень ставим именно не CTR этого объявления, не CTR креатива, да? а именно соответствие посыл, который полностью соответствует запросу целевой аудитории, на которую мы таргетируемся. Несомненно, вся эта тема узкая и очень плотно переплетается с аудиторией, которую мы подготавливаем и от которой мы будем говорить в другом видео. Либо уже поговорили, смотря, в зависимости от того, каким образом я расположу это видео в структуре. Наша задача, чтобы человек с первого взгляда понял, что то, что мы ему демонстрируем, это то, что нужно ему в данный момент времени и то, что соответствует его запросам. И здесь CTR уже будет высокий, но по другой причине. Просто потому, что мы попали четко в целевую аудиторию, попали в потребность человека. И задача креатива в этом случае, в нашем подходе максимально быстро и четко донести вот этот посыл, что это то, что тебе нужно. Вот. Если мы этого не делаем, то CTR становится меньше с охвата с общего охвата рекламного объявления где мы используем этот креатив падает эффективность и как результат мы получаем меньшее количество лидов за больший рекламный бюджет то есть удорожание лида идет таким образом все что мы делаем для создания креатива на цель, на его максимальную эффективность на максимальное соответствие целевой аудитории. А уже вторичный, вторичный эффект, то есть вторичный эффект это рост сетя, да, достигается именно попаданием, соответствием посылов креативе и целевой аудитории. Креативы бывают разные, но мы в своей деятельности используем то есть разный, я имею в виду формат, да, фотография, видео. Какая-то картинка, которая воспроизводит одно и то же действие. Скорее всего, вот здесь вот сейчас я вставлю примеры нескольких креативов и поговорим подробно на каком-нибудь примере. Допустим, компания по видеонаблюдению, которую мы настраивали рекламную кампанию в нескольких городах России. И везде сработал один и тот же креатив, максимально простой, максимально простой но максимально эффективный. Именно то, что мы используем в таргетированной рекламе. Мы с этими проектами мы работали не только по таргетингу, да, но и мы делали контекстную рекламу, и посадочные страницы создавали. И везде мы стремились, чтобы посыл полностью совпадал с запросом целевой аудитории. И это все вытекает из, из первоначального исследования целевой аудитории на которой уже должно было быть занятие, да, я, скорее всего, об этом говорил, что четко определив целевую аудиторию, мы можем понять, какие потребности, мы можем ей показать, что это, то, что мы ей показываем, это решение той задачи, той проблемы, той боли, которую они ищут, хотят получить, о которой думают. И, соответственно, тот таргетинг, на который мы настраиваем показ, обладает этой болью, да, и мы четко объем в эту аудиторию для того, чтобы получить максимальный результат. Так вот, вернемся к примеру по видеонаблюдению. Мы яркую картинку поставили, ну в смысле желтый фон с одной стрелочкой, которая указывает на uh, узнать подробнее информацию. И разместили там три подряд гифки и разместили там в левом верхнем углу, человека, который занимается монтажом видеонаблюдения, где то видно, да, что он держит камеру и отверточкой подкручивает ее. Самое маленькое место, да, чтобы оно было видно. И на этих гифках мы изобразили что? ли? Мы изобразили боль целевой аудитории, которую мы выявили при исследовании целевой аудитории подготовки к рекламной кампании. И исследование целевой аудитории показало, что видеонаблюдение людям необходимо, когда они хотят видеть, что у них происходит. То есть уже что-то произошло, то что они не хотели, что-то произошло, либо что-то сгорело, да? либо кто-то пришел, машину поцарапал, либо кто-то пришел, что-то сделал в подъезде, да? нехорошее, да? разные случаи бывают. И они нацелены на это, чтобы увидеть и решить свою проблему. И мы показали то же самое. Зная, что наша целевая аудитория разделена вот на мелкие сегменты, которая хочет себе видеонаблюдение на дачу для решения этих вот проблем, да, которые у нее образовались. Видеонаблюдение на дачу в частный дом, в квартиру, в подъезд многоквартирного дома, на производство. Хотя производство мы совсем отделили. И работали с ним отдельно, да? в этом случае мы говорим о вот этом о комплексе потенциальных клиентов, которых волнует именно эта проблема, то, что они хотят видеть, то, что происходит, чтобы обезопасить себя, чтобы иметь доступ к просмотру в любой момент и так далее. И мы там разместили ситуации, которые взяли из интернета и сделали из них гифки для того, чтобы это проигрывалось, проигрывалось все время. да? И на одной картинке у нас... Был человек, который выходил из подъезда, спускался из квартирного дома, выходил с ягуаром, или кто-то это был, то есть кошачий, который очень большой, без намордника, и он просто выходил с ним гулять. И это явно Россия была. На втором мы поместили съемку видеонаблюдения скрытой камерой в доме, где собака... Проносясь по комнате в несколько кругов, просто сносило и крушило все в подряд. Это длилось буквально 2 секунды, но это было максимально колоритно и максимально эффектно отражало ту ситуацию, которую люди хотят увидеть. На третьей у нас в гифке было изображено, что на парковке человек, выезжая, просто отрывает бампер, задевая его своей машиной, отрывает бампер другой машины да, и уезжает, скрывается. Вот. Мы показали максимально эту боль и просто стрелочку с призывом к соответственно, с текстовым посылом сделали, чтобы люди узнали о видеонаблюдении в той компании, куда они обращаются. О том, каким образом и для чего применять тексты в описании к рекламе, мы уже поговорим в следующем видео, что тоже очень важно. И что непосредственно влияет, ну то есть не влияет, а, а аналогичным образом, что и в этом случае, а, несет за собой составляющую, которая подчеркивает боль клиентов и а, описывает выгоды сотрудничества и так далее. То есть мы об этом отдельно поговорим в отдельном видео. Вот на этом примере четко понятно, что задача креатива ⁇ максимально привлечь аудиторию. И, как правило, у таких креативов, именно целевой аудитории, как правило, у таких креативов... Очень высокий коэффициент конверсии именно в заявку. Эти креативы получают максимальный охват. Эти креативы получают максимальный CTR. Уже как следствие того, что мы попали в целевую аудиторию. Четко в ее запрос. И естественно отсюда лиды, лидов становится больше и лидов становится дешевле. Естественно все это тестируется. И этот креатив был найден а, один из многих, да, в одно, а, то есть это был один из многих креативов, которые мы запускали в тест для того, чтобы посмотреть, а, проверить все гипотезы, с помощью которых мы все тестировали, да. И получив этот результат, нам просто понадобилось его масштабировать и все. А, на этом, в принципе, работа с креативом была закончена полностью. Мы просто далее масштабировали его за счет... Горизонтального и вертикального масштабирования самих рекламных кампаний, о которых мы еще отдельно поговорим. Это был пример, каким образом он работает, да, максимально эффективный креатив, то есть его составляющие, так сказать, которые напрямую влияют на способность человека воспринимать, что это да, это то, что ему нужно, и делать нужное нам целевое действие как специалистом. Ведь именно этого мы и хотим от. Той аудитории, которую мы демонстрируем э эту рекламу. Давайте теперь подробно рассмотрим, какие еще моменты надо учитывать и что должно содержаться в креативе. И приведем еще несколько примеров. Креатив должен быть максимально понятным. То есть, э понятность это его свойство, которое по умолчанию должно быть предусмотрено. То есть, э если креатив непонятен, это заставляет человека думать. И когда он начинает думать, для него, гораздо проще, для него гораздо проще пролистать ваше рекламное объявление с этим коррективом, нежели чем напрячься и подумать. Поэтому мы должны за доли секунды буквально захватывать его внимание. Наверняка где-то вы читали, что человек принимает решение, принимает решение чтобы сделать какое-то действие, либо его заинтересовать, принимает 3 секунды примерно. А пост в Инстаграме пролистывается гораздо быстрее. То есть раз, два, три. Это три секунды, это очень долго, это очень большой промежуток времени. И вы должны увлечь его всеми составляющими рекламного объявления. Ну, те, кто помимо а, креатива, мы поговорим в отдельном видео. А вот то, что креатив должен доносить именно четко, ловить а, целевую нашу аудиторию, это очень важно. Поэтому а, возьмем, допустим, фото, да? Фото, GIF и видеоформат, они должны за первые секунды доносить до человеку то, что это ему, то, что ему не нужно листать дальше, ему нужно остановиться для того, чтобы совершить следующее действие, да, если он заинтересован в этом. И наша задача показать ему именно за эти доли секунды, показать ему то, что он хочет видеть. Соответственно, давайте приведем пример, чтобы было максимально наглядно и было понимание. Да? Допустим, вот мы работаем сейчас с, с а, линией а, одежды, то есть отшивают одежду для девушек а, в Instagram, в профиль Инстаграм, И на этом примере а, максимально понятно, чтобы мы могли привлечь целевую аудиторию, мы должны ей показывать максимально понятный и соответствующий ей посыл делать. Да? А, на этом простом примере давайте разберем. Есть несколько креативов, грубо говоря, там 8, 9, 10. Да? И на всех из них есть одно, одно, одна и та же последовательность смены фотографий. Грубо говоря, это проигрывается плейлист с одной и той же, же фотографией. девушки, которая одета в один вид одежды, которую мы рекламируем. Тут сейчас неважно даже какой. Важно, что э, даже оформление креатива, если мы просто делаем что-то другую рамку, что-то цвета меняем, э, это все для человека разное, абсолютно разное, и некоторые моменты его отвлекают. И, кстати говоря, тестируем для этого и предназначено для того, чтобы выявить максимально эффективный креатив. Допустим, вот с примером по видеонаблюдению мы поняли, что желтый фон наиболее эффективен в этом случае, а в этом случае с одеждой, да, мы поняли, что дополнительные дополнительная атрибутика самого креатива, такие как мигающие элементы, кайма какая-то по краям, да, они наоборот отвлекают и не дают сосредоточиться человеку на том, что мы хотим его показать. И в итоге после тестирования мы получили результаты, что максимально эффективные креативы были те на которых было минимум текста, один призыв к действию и минимум оформления. Когда человек видел всю, все изделие на девушке-модели, да, и когда ему было максимально понятно, что это да, то, что он видит, это не цветная картинка, это, вот именно это его интересует. Приведем другой пример. Естественно, оформление креатива имеет большое значение, но конкретно, допустим, в этом случае, да, мы минимизировали оформление креатива для того, чтобы достигнуть максимальной эффективности. А вот вам пример из другой сферы. Недвижимость, продажа домов и участков. Креатив, оформленный в желтом цвете, с мигающими элементами, с призывом к действию, сработал максимально эффективно. Естественно, там была еще была одна, еще, еще была одна составляющая это видео, которое было выстроено в правильную последовательность. И давайте обсудим этот момент тоже. Это очень хороший пример, иллюстрирующий, каким образом необходимо доносить смыслы до целевой аудитории. В этом примере мы работали с компании, которая занимается строительством и продажей строительством домов и продажей участков на территории соседствующей с Краснодарским краем. И нам для нас не подготовили креативы, для нас не сняли видео, нам просто сказали. И бывают такие ситуации, вы будете сталкиваться с этим, и вам придется с этим работать, что необходимо. Сделать хорошую рекламу, вот у нас есть такие результаты, мы хотим получить лучше, мы говорим, дайте нам контент, с чем нам работает, нам дают адрес сайта, и все, вот, и на этом заканчивается. И мы уже начинаем исследовательскую свою работу, говорим, нам надо время подготовить креативы. Мы понимаем, что на сайте есть ссылки на социальные сети, есть ссылки на YouTube-канал, есть ссылки на Instagram, на ВКонтакте. Мы изучаем всю информацию, которая содержится там, как, так как мы понимаем, что больше нам информации никто ничего не даст под этим запросом. Да, и такая ситуация она довольно распространена, когда вам надо будет доделывать э, за казалось бы, не свою работу, да, но без этой работы а, не сделать нормальные креативы. Мы просмотрели все видео на YouTube-канале, выделили из них парочку и поняли, что там есть очень хороший материал, а, которым было принято решение, которое было использовать, чтобы использовать его в создании креативов. И там один из, одно из видео, которое у нас максимально эффективно выстрелила. Это был отзыв владельцы э, дома и участка, который уже там проживает, уже там находится. И она оставила свой отзыв на YouTube. Параллельно все это было смонтировано этой компанией. Но при просмотре видео четко доносились смыслы. Да, то, что э, здесь тихо. Э, недорогой участок и дом. Э, мне понравилось. Да, э, что соседи в, все хорошие, да, что... И главное, что это было сказано от лица целевой аудитории, именно по возрасту и полу подходящей. То есть, это была женщина, э, которая от э, 43 лет э, и это идеально подходило под продрез целевой аудитории. Э, то есть, эти люди, они реально покупали. То есть, приезжали сюда, в Краснодарский край и покупали здесь и из другого региона. Это была большая часть клиентов, и естественно мы эту информацию выяснили на первом этапе по проработке целевой аудитории. И а, каким образом мы поступили? А, в этом ви видео было довольно большое, оно на 15-17 минут было. Но а, что мы сделали? Мы скачали его, а, обрезали и поменяли местами несколько, некоторые составляющие этого видео. То есть те, которые нам нужно было показать человеку в первые, первые секунды, чтобы его заинтересовать, мы поставили в первую очередь. И провели небольшой монтаж, выстроили все, что э, в этом видео было так, как нам нужно, для того, чтобы человек сначала заинтересованный был, чтобы он видел, э, что это э, соответствует его профилю целевой аудитории. То есть он видел себя, он э, соответствует потребностям, он видел себя и с максимально конверсионно а, этот, этот креатив оказался максимально конверсионным. А, то есть в этом случае мы разные интерпретации этого видео использовали, и тот, что мы а, залили в той последовательности, который мы смонтировали самостоятельно, плюс наложили а, то оформление, которое у нас хорошо работало в другом проекте по недвижимости, и получили максимально эффективный результат. Если говорить о результатах конкретно этого видео, то э, вообще в принципе до работы с нами у отдела продаж и отдела маркетинга был показатель 1000-1200 рублей лид. А у нас получилось это сделать по 230 рублей. По 230 рублей э, за первые полторы недели мы привели столько лидов, сколько люди получали за месяц, но по цене в пять раз дороже. Вот именно за счет такой тонкой работы с креативами и достигается с проработка целевой аудитории с наложением всех необходимых слоев по изучению целевой аудитории и обратной связи от заказчика, плюс самостоятельное исследования, исследования конкурентов, естественно, тут было тоже. Мы получили максимально эффективный результат. Это вот на примере рассмотрели, каким образом может работать креатив максимально эффективно. Так как мы рассмотрели уже пример, который наглядно показывает, что контент для креативов можно брать и необходимо брать из тех источников, которые у нас есть, это YouTube канал нашего клиента, это Instagram нашего клиента, и ориентироваться с учетом исследования конкурентов на то, что у них хорошо работает, то давайте перейдем плавно к теме, каким образом нарабатывать, откуда брать вот эти все креативы, особенно в ситуациях, когда заказчик-то сам не может вас снабдить этим необходимым материалом. Весьма частая ситуация, когда вы начинаете работать с малым средним бизнесом, и у них нет подготовленных креативов и материалов. И проблема становится актуальна, когда вы запрашиваете эти материалы, а они не поступают, либо не поступают в долгосрочном периоде, скажем так. Человек говорит, обещает вам записать что-то, но у него не получается по определенным причинам. Э, наглядный пример, да, э, это э, ниша э, ремонт квартир, где собственник сам занят в процессе, ему нужно контролировать доставку материалов на э, выполняющиеся объекты, строящиеся, да, где ремонт происходит. Ему нужно работать с наймом, увольнением персонала, ему нужно контролировать качество, ему нужно общаться с заказчиками и так далее. То есть для него создание креативов, запись даже видеокреатива, которую вы у него попросите, она для него не актуальна на данный момент. То есть у него есть гораздо больше других задач, и ценность для него это минимальна. Соответственно, отсюда вы получаете ситуацию, в некоторых случаях да, вы получаете ситуацию, что заказчик не может вам выдать контент. То есть максимум, что он может, это сказать, вот Инстаграм, куда я успеваю выкладывать что-то из своих работ. Где нет видео, где просто фото и некоторые фото смазаны и так далее. А в большинстве случаев в малом бизнесе такого материала в принципе нет. И никто специально не делает фотосессии, никто специально не приглашает людей, не снимает ролики, которые раскрывают в правильной последовательности, раскрывают смысл продукта либо услуги. То есть это... Такая ситуация везде, и вы должны уметь с этим работать. Естественно, есть заказчики, которые уже прокачаны, подготовлены, и они сменили ни одного подрядчика, и у них есть уже все заготовленные материалы. Они понимают ценность этого ресурса, они понимают, что это они могут использовать и в качестве контента для рекламных материалов, и они уже это используют в качестве контента на своих площадках, в соцсетях, на сайте то есть они записывают специальные видеоотзывы, они специально записывают обращения, где раскрывают суть своего продукта и услуги. Но вы должны понимать, что таких заказчиков минимальное количество. Очень мало на рынке тех, кто готов и подготовлен к тому, чтобы вы пришли и начали работать с этими материалами. В большинстве случаев вам придется этот материал создавать буквально самому. И давайте рассмотрим распространенные способы создания такого контента. В том примере, который был на примере недвижимости, мы рассмотрели, что мы брали информацию с YouTube-канала. Также, откуда можно еще брать? Я вас просто заклинаю, не берите информацию, то есть фотографии не берите со стоков, не берите просто с интернета. Естественно, есть случаи, когда это необходимо сделать. Да, сейчас вот вкратце рассмотрю пример, который иллюстрирует это небольшое отступление. Мы работали с компанией, которая занимается ментальной арифметикой и продавала свои курсы по тому, как заработать на ментальной арифметике. Кроме того, что у них были собственные центры, куда они приглашали уже мальчиков девочек для того, чтобы обучить ментальной арифметике, и здесь целевая аудитория были родители этих мальчиков девочек, а Целевая аудитория, та с которой мы начали работать, это по продаже курсов, да? это уже люди, которые либо занимались ментальной арифметикой, хотят на этом больше заработать, либо, это они, либо они уже обучают детей, либо задумываются об обучении детей, у них есть своя перспектива, то есть они уже с чем-то работают, обучают детей где-то, они являются там старшим преподавателем, либо они в детском саду ведут какой-то кружок и зарабатывают на этом какие-то деньги, они задумались над тем, что это можно расширить, что можно это преподавать и тем детям, которые есть за дополнительную плату и привлечь новых потенциальных клиентов. И э, вот с этой аудиторией мы работали. То есть аудитория, начинающие преподаватели, преподаватели с опытом, которые уже работают с этим сегментом детей. соответственно, э, Необходимо было четко обозначить целевую аудиторию из тех материалов, которые нам заказчик предоставил, а это был именно тот случай, когда а, у заказчика была пачка просто огромная, уже все заполненные брифы были, мы получили готовые списки целевой аудитории, мы получили выгруженные базы телефонных номеров, которые использовались уже, были в CRM-системе. То есть аудитории были, было с чем работать. Но в материалах мы не увидели того, чтобы зацепило именно эту целевую аудиторию. Потому что большинство материалов предназначалось именно для целевой аудитории тех, кто приходит в детские центры. Вот. И лишь часть из них иллюстрировала то, что было. И мы посмотрели... Ну, естественно, мы до этого, да, проанализировали реклам, рекламные кампании, которые уже были с этими креативами. Увидели, что можно это улучшить. И что мы сделали? Мы поняли, что за целевая аудитория. В этом случае это были конкретно вот эти преподаватели с опытом уже, да, и начинающие мы поняли, что преподаватели с опытом – это более широкая аудитория из всех, которые есть. И мы стали ориентироваться именно на нее. Мы взяли из интернета просто фотографию возможно я где-то здесь вот размещу да, в качестве примера, если не забуду да. мы взяли фотографию людей преподавателей, которые находясь в классе, вот как сейчас я напротив доски да, они стоят в рядок три женщины один мужчина мужчину мы кстати говоря обрезали на фотографии, потому что это не была наша целевая аудитория, то есть минимум мужчин покупали курсы а основная целевая аудитория – это были именно женщины, да, которые заинтересованы в этом продукте. А, таким образом, мы оставили только женщин, и кто-то из них даже, по-моему, с линейкой стоял, и было видно, что это рабочий класс, там что-то еще висело на стене. Да. То есть четко попадание в целевой аудитории этой картинкой было. Да. Мы просто добавили надпись на нужном нам фоне и запустили это в таргетированную рекламу на ту аудиторию, которую мы уже подготовили. И получили супер результат. Если у нас, если не у нас, а у заказчика до этого были лиды по 200 рублей, то мы эти лиды начали получать по 60, по 70 рублей. Естественно, это было четкое попадание в целевую аудиторию. Только за счет этого мы получили такой результат. Итак, возвращаемся к тому, откуда брать все эти материалы, каким образом их подготавливать самостоятельно. Первое, да, вы должны уже были, либо проведете аналитику своих конкурентов, чтобы посмотреть, что используют они. И некоторые изображения, и некоторые видео, на которых, которые вы можете использовать в своей рекламе, да, которые четко не характеризуют, что это конкурент, вы можете использовать самостоятельно. Вы можете использовать YouTube-каналы своего клиента. Что делать, если... Uh, у клиентов в социальных сетях нет информации в принципе, да? есть пару постов, но которые ну, не используют для создания всего необходимого набора креатива, которые вам нужно. Что надо делать? Uh, идете на YouTube, uh, качаете те видео, которые касаются вашей целевой аудитории монтируйте их в правильной последовательности, либо отдаете на монтаж, ну естественно я говорю монтируйте, да, если вы будете делать это самостоятельно, либо пишите четко тех задания, что сделать, с какой минуты сделать монтаж какой и получайте готовые видео, которые оформляете и уже эти видео используйте в своих креативах. То же самое, то же самое касается и фотографий. Если фотографии вам клиент не может предоставить, допустим у вас клиент ну, ремонт квартир, да? если у него нет готовых фотографий. А, зная, что вы используете, будете использовать а, эту рекламу в конкретном регионе, допустим, вы находитесь там в Росовской области, да, вернее, ваш заказчик ведет деятельность в Росовской области, то вы понимаете, что если вы возьмете а, а, фотографии для креативов, как пример с сайтов, которые находятся в Москве, то маловероятно, что эту рекламу увидят и даже какие-то там будут запросы да, удалить ее. То есть, скорее всего, в Ростовской области, никто из Московской области рекламу не увидит. И вы вынуждены использовать в этот момент. да, Тут есть небольшой момент плагиата, но если у заказчика нет информации, вы просто берете из другого региона, адаптируете под себя, делаете необходимую выборку и запускаете ее точно так же в рекламу. Вот таким образом и работаете, собственно говоря. Естественно, вы можете брать креативы с сайтов, вы можете брать креативы с интернета, с социальных сетей, которые не находятся в регионе, где вы собираетесь это делать. Конечно, это, крайний, это крайний, крайние меры. Да? Но если заказчик не может вам предоставить ничего, то, что вы запросили, то приходится это делать. Совсем другое дело, если заказчик идет вам навстречу и он готов записывать видео, он готов предоставлять видеоматериалы, он готов залезть в свой телефон и поднять всю переписку с клиентами, да, чтобы отправить вам отзывы этих людей, отправить вам... Скрины этих отзывов, отправить какие-то видеозаписи из каких-то объектов, либо при оказании каких-то услуг, либо выполненные работы, да, которые у него есть. А, все это при желании заказчик может предоставить. А, но если у него опять же цепь но, да, и если у него недостаточно времени, то это скорее всего затянется, и ваша рекламная кампания состоится никогда, если вы будете ждать. Поэтому либо запрашивайте материалы, обговаривайте это заранее. Чтобы заказчик мог это предоставить, включайте это в предварительную подготовку ваших рекламных кампаний, либо делайте самостоятельно по той схеме, которую я вам указал, и на основании которых былочку, был, пару примеров привел. Итак, это занятие подошло к концу. Что мы из него поняли? Насколько важны креативы? Да? Насколько важно а, в креативах отражи, отразить боль и потребность целевой аудитории? Каким образом использовать материалы, которые есть в свободном доступе у заказчиков и у потенциальных конкурентов с э, других регионов для того, чтобы создать отличный креатив для тестирования и масштабирования? А, и составляющие успешного креатива рассмотрели. Используйте все это, применяйте. И до встречи в следующем уроке.